Всем привет, друзья! Мы пришли в огород как всегда, как обычно и подготовила я лук на посадку. У меня Андрей делает грядки. Выходит у меня вот здесь он а, раблями пройдет. Вот грядка. Ну, здесь еще тот. Здесь, можешь капусту посажу или что там, да? Точу. А может, лук все засажу. У меня лука много. Ну никак в том году, но все же лук есть. Вот замоченный он у меня здесь стоит бочонка. красный и семейный там. Еще и севок есть. Это Андрей опилки привез, сегодня раскидал на чесноке полностью крядку, очень красиво смотрится. Давид пошел с Даринкой водится. Что там у вас? Что за собрание, собеседование? Балаболочки. Вот, смотрите, какая красота. Люблю я их очень даже. У меня мама очень их любила. Балаболки. Сегодня я принесла сюда герань. Маленькие не принесла. Вот они у меня. Выдрала лук зеленый теплицы. Сейчас водичку положу. Всё. Что Дима, не работаешь? Устал? Две ведра принёсся? <laughs> Лясы больше сейчас сточил с пацанами. Устал он. Он сказал, сегодня ты хочешь забахнуть. Нет. Я половину сделаю. После школы ты придешь сейчас часа четыре. Ты же студент. Долго сучишься. Начну смену. До девяти до десяти, родим, а часа три приду. Uh -huh. 9. Ой, девушка yeah. лежит у нас, да, отдыхает. А, yeah, подойдем, Потом дадим. Андрей, мне сейчас с проходит грядку. А я хочу стукуленты пересадить в это колесо. Вот в это колесо. И <laughs> убираю здесь провод у меня есть камни Не камни, а этот Как я Ой Как Забыла, друзья, забыла Пересажу, чтобы Вот сюда я сукуленту посадила. Полила. Смотрите, как красиво смотрится. Ой, прям благодать. Рай. Наслаждение. Ага. Посадила, пересадила. А, ты мне во, во, самый самолет. О, мама, как надо. Ага. Так мы так этой, короче, друзья, вот я посадила вот эту грядку, а здесь семейный лук, а здесь буду бочонком сажать. Вот это маленький, маленькая майонезная ведерка. красный лук, я его замочил, у меня предварительно, на пару часов замочила, затем сивок еще у меня есть сажать. Вот хочу вам показать, как я сажаю. Вначале я делаю вот такие а, холмики, бугорки. И на сам бугорок я буду сажать лук. Ну я вам покажу. И объясню, для чего это так делаю. Так, беру лук. И сажаю на эти холмики. Расстояние делаю сантиметров 15, не больше. И все. Затем мы будем это э, укрывать опилками. А теперь я, друзья, скажу, для чего я такие холмики сажаю. Для того, когда он вырастет, не надо будет отгребать землю, земля будет сама ощущаться от лука. Люди же ведь убирают землю вокруг лука. А здесь не надо будет абсолютно. Здесь лук сам откроется и очень хорошо будет для лука. Короче, вот так вот, друзья. Пошла дальше работать. Дарина, куда ползешь? <с articulate> Дима с другом, с одноклассником навоз таскает. Папа сказал, твоя работа навоз перетаскать. А где еще помощники-то? Где еще помощники-то? А? -а, -а. Ну, давай, давай, завтра в школу ведь надо раскидать. Я в школу завтра соки не пью. Ну как, хорошо? навоз то идет. Не, не замерзший навоста. Нормально. Нормально, ну и хорошо. Аж сюда залез, Димочка артем то в кроссовках, что ли? Старых? А, ну вот. Где-то это... Этот... Как его? Внизу так не отдирай, пускай здесь будет больше навоза. Вон, это, куча то только раскидай. А то глина. Дима! Работай давай! Встал, там стоит деловая колбаса. Вон сюда закидывай, сюда! О, кидай. Там музыка, здесь музыка. Чё, папа-то у нас, в деревню повез, что ли, дедушку? Да. деревню поехал. <сорвать> <сорвать> а, <жимовость. сорвать> вот белая смородина. Думали, красную дала. Она тоже думала красную. <связывая> Че, убил, что ли? Вы как несете-то? Это <связывая> Все, все, закидывай. Так, перец надо будет занести в теплицу. О, да, уже чуть -чуть Чего? Я Зачем? Не надо лук досадить. Динару Самина, приведи-ка сюда. Ладно. Давай бегом. Пусть идёт? Пусть играешь с да. Что она всякая ест на земле, ползает. Вся грязная поросяна. Да, платочек завяжем, а то мало платочки, а ты нет. Где твоя, где твоя красивая, <связывая> где твоя красивая шляпочка? Зачем снимаешь? Она же красивая, ляля. -ля. Вот так. Ай, кикук можно делать, смотри. А Дарина, как у нас ладушки делают? Вот так. Ладушки, ладушки. Где были, Люба? Умыли ведь? а так езжай, давай! <клыш> Умыли же, ползала вот так. <клыш> Дима там с Артем, видишь, навоз как-то сказать. Ну все, друзья, вот посадила я здесь вот эти мини-грядки. Как говорится, здесь сивок. Теперь пойдем домой. Уже дети устали. Домой говорят. Завтра. Не все сразу. Смотрите, мне как это радует. Суккуленты. Очень балдюк. Все теперь, друзья, всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки. Thank you.